Приветствую вас, с вами Владимир, Еще на распаковочке вот такие три посылочки. Три посылочки, что здесь я не знаю, посылочки пришли давно, лежали у меня, я их не открывал, забыл про них. Сейчас полез разбираться в шкафу и нашел вот эти три посылки. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Ну что ж, давайте посмотрим, что же нам пришло первая посылочка оценена в 94 цента оценена в 94 цента весит 50 граммов запаковано хорошо запаковано хорошо давайте посмотрим что же там у нас пришло бывает такое что мелкие пакеты какие то закинешь и потом не знаешь что же там такое все пакет пустой вот эту штуку я заказывал давно очень давно это, это FM радио, это FM радио, которое подключается к телефону и работает отдельно от телефона. То есть давайте попробуем, как это будет выглядеть. Берем телефон, вставляем сверху. Я не знаю, правда, оно само работает или нет. Оф. Пробуем, включаем. О заработала больше никаких кнопок нету что то еще наверно надо подключить в общем я не знаю как эта штука работает друзья мои если вы знаете подскажите я так понял вот этот шнур это заряжать именно ее саму никаких дополнительных входов под наушники или под что то еще нету то есть вот мы ее подключили что то ловится а где звук непонятно как это должно работать как это должно работать не знаю может кто сталкивался с такой штукой расскажите мне напишите в комментариях ну ладно ее мы пока убираем в сторону. Ее пока убираем в сторону и продолжаем дальше. Значит, вот вторая посылка. Оценена, оценена она в доллар 20 и 0,65. Здесь должно быть чего-то 2. Чего-то 2. Запаковано вроде хорошо. Давайте откроем. Посмотрим, что же здесь. Все. Пакет пустой. Закручена пленочкой. Что это у нас такое? ага это вот кстати из серии из серии насчет паяния распаковывал я недавно штуку для того чтобы запаивать. это вот припой и нет это олово с припоем то есть олово а внутри идет припойчик здесь они хотя одинаковые а почему разные цены не знаю ну, не важно в общем вот пришли две катушки это вот именно для того что мы будем вот запаивать придут киты и будем запаивать вот эти киты и вот эти два припойчика соловым именно для этого стоит недорого правда шли долго я не знаю заказывал я их давно потому что давно эта мысль была в голове заказал давно Но пришли они вот недавно Забросил, забыл про них. Но ну, ничего страшного. В общем, они пришли. Такая штука. Теперь последняя посылочка. Третья посылочка. Запаковано тоже все хорошо. Оценено в целых в 4 доллара. Обалдеть, что же там такое. Давайте посмотрим. Что же там положили на 4 доллара у нас. Лежит. А, да, точно. ⁇ -мо ⁇ это семена, это вот разные, вот 7 видов, заказал разных, здесь и алоэ, и лилии, сакура, в общем, все-все-все, всего полно, вот смотрите, вот такие вот семена, будем пробовать их сажать, будет пробовать жена сажать, а мы с вами посмотрим результат, смотрите, сколько разных семян, еще что-то вроде как-то бы было бы подписано но что-то вроде есть на пакетиках какие-то номера непонятно что это в общем вот такая куча семян должно быть 7 но здесь 8 пакетиков 8 пакетиков вот эти два по моему одинаковые да вот эти два одинаковые вот вот такие 8 пакетиков и что самое интересное то есть отметки но непонятные 2, 3, 7 3 2 4 5 вот попробуем посажать эти семена посмотрим что у нас выйдет в итоге может быть даже сделаю отдельное видео сделаю видео как сажаю и подождем когда вырастут посмотрим что же из них зайдет в общем вот такая вот была сегодня распаковочка необычных посылок вот по этой посылочке если кто знает напишите в комментариях как ей пользоваться то есть кнопка включения выключения есть и все а где звук как как что сделать чтобы она работала все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал будет много распаковок будет много видео всем пока удачи счастливо